Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Кайряк. На данный момент я прохожу видеокурс от Юли Рыж о том, как продвигать свой аккаунт в Инстаграм. Ощущения, впечатления, эмоции о курсе самые лучшие. Невероятный результат, Изюминка этого курса является та самая программа, тот самый скрипт, который позволяет увеличивать количество подписчиков очень быстро и без как такового твоего участия. Юля подает информацию очень четко, пошагово, корректно, быстро дает обратную связь, отвечает на вопросы, дает четкие ответы. Если говорить о моем результате, то в первые три дня использования этой программы мне на аккаунт подписалось около 300 человек. Это абсолютно добровольно подписавшиеся люди, которые заинтересовались моей тематикой, соответственно, это мои потенциальные клиенты. Если вы сейчас находитесь на данной страничке, знаете, что важная и нужная информация приходит всегда вовремя. Сумейте ее взять и воспользоваться ею. Всем удачи, а Юле огромное спасибо.